It's the last fight. Клэмсон дрожит. хай! с вами Юджин, и сегодня мы с вами будем снова пытаться грохнуть вот это вот кустарного обледуша. Его зовут Бигфут, и мне он не нравится. Мне нравится его вот это вот... Смотрите, как смотрит на меня, как на говно. Потому что уже столько раз он меня побеждал, и он думает, что я не приду и не попытаюсь снова. А я попытаюсь прямо сейчас. Чтобы попытка была хорошая, поставьте лайк сразу. Мне будет очень приятно, и это очень поможет убить эту тварь. Вы же хотите, чтобы оно погибло? Наверняка. О, что за крик? Почему Юджин кричит? Ведь я же далеко. Он должен кричать только от ужаса при виде меня. Э, да что тут происходит? Неужели он нашел кого-то страшнее меня? Что это значит? Нет, это не то, что ты подумал Но выглядит все именно так Прошу тебя, послушай меня Ты нашел кого-то страшнее меня? Нет, ни в коем случае Пожалуйста, позволь мне объясниться Нечего тут объяснять Ты предал меня Нет Все это время я хранил верность и пугал только лишь тебя Тебя одного, Юджин А я боялся лишь тебя, честно Правда? Ну конечно Почему ты сейчас крикнул? Тебя испугался. Не вешай мне лапшу на уши! Там что-то у тебя за спиной, говори правду! Ладно, видишь ли... Там у меня Олег. ОЛЕГ! Да слушай меня, пожалуйста. Я кричал из-за Олега, но мой крик никак не связан со страхом. Он связан с весельем. Слышал про голосового помощника Олега от который помогает с финансами и отвечает на звонки. Никогда не слышал об Олеге. Это очень функциональный голосовой помощник. И про него вышла игра, в которой с помощью голоса можно управлять Олегом. Чем громче кричишь, тем лучше результат. Вот, смотри. Олег! А я могу поиграть в Конечно! Аа! Действительно весело! Кстати, в Олега может поиграть каждый из вас. Просто переходите по ссылке в описании и попробуйте побить нашим зигфутом рекорды. Главное убедитесь, что никого не напугайте своими криками. Получается, все это время ты действительно боялся лишь меня. Ну конечно же, глупенький. Я бы ни за что тебя не предал. Ух! Я уж был готов убить тебя. Рад, что до этого не дошло. Поверь, для меня нет никого страшнее... Ааа! а, -а, -а, -а, -а! из ужасов! Олень из ужасов. Я сатана. Боже мой, я никого страшнее не видел. Сегодня поиграем с людьми. Вот какой-то сервер. Join or you not gay. Окей. Okay. Посмотрите, особенности Томаса, плюс 15% живучести и плюс 5 урон взрывчаткой. Наш персонаж любит повзрывать. Все, мы едем, играем с людьми. Это будет вторая наша попытка поиграть с кем-то еще в кооперативе. Помните тот видос, где мы в зимней локации с чуваком uh, играли работы. и пытались поймать Бигфута? Вот он здесь, я Не вот показываю его. Guys, hello. Are you not Russians? No, we are all Good. Hate Russia. So, what's the plan? У нее нет плана, кажется. Хорошо, давайте брать всякое барахло, что найдем. Ты мы лошимся, уже ночь наступила, уже люди все бегают вокруг. Уже все изучают, один я что-то тут вдупляю. Оружие! Where the fuck is my weapon? Зато у меня будет очень много патронов. Я открою ларек по продаже патронов. В этом парке буду стоять и торговать, видимо. Так, что это? Берем. Это планшет, получается. Да-да-да, это планшет. У меня только нож есть. Do you have a weapon? God, так, значит, давайте пойдем в ту сторону. Okay, я реально словно в контру играю. С ножом даже быстрее бежать. На мид побежали. Но от меня не будет толку, если я только с ножом. Мне надо взрывчатку найти. Первый контакт состоялся. Шкала появилась у Бигфута. Э, короче, у меня только патроны есть, больше ничего. Зеленые и желтые его убивают, а тем временем я просто прохлаждаю здесь. Let's go спрыгнула. Так, Сайленс был убит. Сейчас из зеленого убьют. Нас остается только двое. Мне нравится моя роль в этой игре. Ребята там сражаются вовсю с Бигфутом. Почти пол хп уже сняли. Я же тем временем гуляю по парку. Так, надо, чтобы меня считали козлом. Надо как-то себя оправдать Мне нужно найти оружие сначала У меня всего лишь нож Не могу с таким сражаться Так, так, так, слышу Оп, домик, отлично Быстренько, быстренько, быстренько, быстренько В сортире нет ничего Быстренько сюда, в дом Оп, оп, ну уже... Да, есть! Вот, вот это я понимаю Хороший разговор, пошел Флеер Gun. Он идет ко мне или как? Там сражаются, походу Я скоро к ним примкну, обещаю Нет! Он выбрал меня как слабого-слабого! черт! А, просто напнул... О, блин, пинает! Лежащих не бьют, пикфут! Да блин! Хватит! все избил! Он продолжает это делать! Капкан! Давай! Есть! Убегаем! Или тебя! Капкан продолжается? О, он прямо идет на меня! Смотрите, как он ускорился! Помогите мне кто-нибудь! Бежим к своим! А! Ahí, блин, комбо! Ah! Давай! Vo milligrams. Есть! Походу, отбился! <ins> мои люди, мои люди, помогите мне! Я устал, музыка играет. Он не оставит меня просто так! О, боже мой, брожу тебя! Ой, боже мой! Да! Да, блин! У меня нет больше хилки! Насколько тебе нужно от меня? Ты уже так кроме крови попил. Пожалуйста. Пожалуйста. Я отбивался как мог. Я, конечно, не врач, но это похоже на очень мертвого человека. Сайленс говорит. пусть. Давай посмотрим, как он убьет всех остальных. Слушайте, а это случайно не игрок играет за Бигфута? Они оба устали. Но это принципиальная битва. Бигфут такой, ладно, отдохнуть чуть-чуть. Это битва какая-то очень разумных существ. Что происходит? Они устали? Оба! У Бигфута уже нет сил особо бить ее. Я основный комментатор опять. Итак, Бигфут делает небольшое ступление Потом хоп, он увиливает. Кажется, он опасается этой самки. Главное правило Бигфутов не связаться с разъяренной женщиной. Он решил немножко подумать о жизни. Она решила спрыгнуть. Ее нога очень болит. Особенно та, что перевернута в другую сторону. Или он, кажется, хочет пойти помочь ей. Или нет? Кажется, мы слышали Бигфута. Убей Бигфута, я уже не жилец. Эти слова устраивают Леона. Он особо и не хотел идти спасать ее. Все, я больше не могу переключиться на Пионера, кажется, она мертва. Осталась все надежда на тебя, Рих. Он же Леон. Леон говорит, мне кажется, Бигфут ушел. Игра просто закончилась. Окей, дать попробуй еще разок, мне понравилось. Вступай, если ты натурал. Главные вопросы, которые решаются в этой игре, натурал ты или нет. Сейчас быстро бежим и хватаем все. Оп! Мое, мое, мое, мое. Открой, открой, открой, открой. Yes, я взял все hey, weapon, okay? Come on. What weapon do you want? Pistol. Give Что-то я вообще без капканов. Я не люблю без капканов быть. Where are you from, Mort? Germany. Тут ничего нету? О капкан. Эй, Клемсон How's it going? Бедный такой молодой еще, у него потерянный взгляд. Я нашел способ бесконечно бежать в этой игре. Надо просто прыгать, отпускать shift, чтобы стамина чуть восстанавливалась. Видите? Скорость особо не теряется, но при этом ты бежишь все время. Аптичка! Аптички! Забрать a rifle! Who needs a rifle? Here! Слышу выстрелы. Очень сплоченная команда. Все побежали. Никто меня не ждет. Ведь я самый опытный из них. Сколько я лет уже играю в Бигфута. Я один его уловил, понимаете? Один. Оп! Gonna die. Очень нужно было выпотрошить. Ну, а тебе олень, блин. Два мяса получили. Почему меня никто не ждет? Они, кажется, все собрались в избушке. Да, вот они. I think we should wait for him here. And place some bear traps near the door. Everybody okay, get in the hut, I will place a bear trap at the door. Окей, guys, be careful. There's a bear trap. <laughs> Что с тобой? Нахрен, я сюда пошел. Ты еще молод, сынок. Все будет в порядке. Немножко отодрут yeah. тебя, ничего страшного. Я прошел через это. So, let's light a candle and have a nice... Sit down, my friends. Oh. <laughs> Clemson, why did you do that? Кажется, эти ребята еще более безумные, чем я. Ну-ка, рюкзак какой-то. Опа, так берем все самое нужное. He's coming, he's coming, he's coming. I don't see him. Where's the blue guy? I only see his backpack. Bigfoot got him. He's coming! У oh, него опять оружие в руках! Oh my god! Ah! now I'm dying! Выползай, Евгений! Вползай, Евгений! Ау! Да почему меня? Оп! По ему! Оп! Оп! Нет! Зачем я залез? Нет! Вы, выползаем из дома! Нюлтеньк! Think... Вот, горит, тварь! Просто его вообще насрать. Он хочет просто нас убить. Это его цель. Еес! Yes! Стреляем в хедшоте. Басарите на век фото. Его просто отпинали в лесу. We can fight him here. О, вот оморт. I found another mad <laughs> Я так браво об этом говорю. I found. Another fuel tank. Были так весело играть с людьми и чувствую поддержку моральную и немножко игнора. Мы осмотрели всю деревню. Теперь мои друзья опять от меня ушли. Right, guys, it'll get dark soon. I think this is the spot. We'll fight here. What Были так весело играть с людьми и чувствую поддержку моральную и немножко игнора explosions i'll place the explosions right here i want to jump on the roof i don't think that you can do it we need to get in the hut let me sing a song oh we're gonna kill him today we're gonna kill him tonight i want to jump on the roof so bad very good bro very good thank you Значит, здесь топор в руке, здесь шотган. He's coming! А! а! Он ослепил меня! И Бекут просто пришел нас бить! Выпрыгиваем! Бегом, бегом, бегом, бегом! Дом! А! Нет! Так, я что, тоже упал. Вычмариваем! Так, пора взрывать! Есть! Что-то я сам кацанулся жестко! Wow, that was intense! We fucked him up. Now, who wants to jump on the roof? Someone has got to do it. Go forth! Go forth! Here comes our champion! Okay, I'm not gonna do it. I think it's a bad idea. Why did you do it, guys? That was dumb. Yes, it was fucking retarded. But it was fun to watch. Okay. It's the last night. I think we can kill him. Opa, Aptychka. I got a health kit. I have 39 HP. Who has less? Clemson, how many HP What do it? you have? I uh, have 39. Mort? 39. You and Clemson both have 39. I have 39 too. Yes, because when you die and revive yourself, you always have 39. Oh, fuck my life. Oh, no, no, no, no, no, no. <laughs> well, now I got 15. Be careful, guys. Nothing. What was that? Now oh, I have 18 Thank you! Меня полечил морд Вот эта команда слаженная Yes, yes! No! Я хочу пойти в правый верхний угол Go, go, go, go, go! We have no time to lose Almost here Be careful, here's the trap 2, I think Wow Чертово дерево упало, чуть меня и кацануло Начинается дождь, темнеет, атмосфера драматичная, накаляется. Get up, get up. It's the last fight, Клэмсон дрожит. Давайте приманим его. Больше паники. He's coming, ну no, давай. <плэк> Клэмсон достал этот звук. Coming. He's coming. <плэк> Стреляем. Yeah. Ес! Yes! Yes, yes, yes. И мы просто уехали, вообще забили. Неплохо, вот это было прикольно. Мне определенно понравилось играть в команде, но это не значит, что мы с Бигфутом поквитались. Чтобы по-настоящему задоминировать его, я должен с ним сразиться один на один. Лицом к лицу. И яйцом к яйцу. Так что это далеко не конец. Жди меня, Бигфут. Я приеду один, без своих друзей. И тогда мы решим, кто из нас круче. Чтобы эта битва состоялась, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, вступайте во все мои соцсети. Ссылка будет на них в описании. Также после нажатия кнопки подписаться, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать ни одно уведомление. Короче, на сегодня это все. Увидимся очень скоро. С вами был Юджин и всем пять.